Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Начну я хочу презентацию сегодняшнего вебинара. С того, что поздравить наших, а, наших партнеров, которые выиграли в заработали своим честным трудом свои награды. Хочу поздравить их, молодцы девочки. А также обратиться ко всем партнерам. Ребята, не ленитесь, пишите посты, развивайте свои YouTube каналы делайте презентации, говорите по скайпу. Если вы будете молчать, и рот ваш будет закрыт, вы, вы не будете никому рассказывать о нашем фонде, то, ребята, конечно, у вас в кармане будет пусто. А наш фонд очень а, денежный, вы прекрасно это знаете. А, начну я, конечно, нашу презентацию с того, что, что же такое наш фонд. А, это слайд, но ну, ничего страшного в наш фонд, значит, это сообщество партнеров, сообщество людей со всего мира, которые объединились в наш, присоединились наш фонд и помогаем друг другу, финансами друг другу. Это партнерская программа, где деньги идут от партнера к партнеру, процентов идет в сеть. Вы сами это прекрасно заметили. Наш фонд основан 7 декабря прошлого года. Нам всего лишь исполнилось 11 месяцев. Из 11 месяцев у нас уже 7 площадок. Это такие площадки, как... Мы стартовали всего лишь с одной площадкой. А, а, а, площадка у нас а, на старте была, это а, площадка World Money. А, а, с, через три месяца у нас а, стартовала площадка PD социальная, а, затем стартовала площадка а, Golden Ring, очень крутая площадка, она наверное, на сегодняшний день считается очень крутая. А, затем стартовала антикризисная площадка Бэкомы во время кризиса. Оно и только недавно стартовали площадки «Клевер мини» и э, площадка «Клевер». Ну и только вот совсем недавно, совсем недавно у нас э, стартовала уникальная площадка, которая называется Golden Ring Mini и которая э, объединила, закольцовка сделана очень умно на, на всех площадках, кроме площадки Вэхума, она у нас стоит отдельно. А, ну и давайте посмотрим, а, некоторые у нас партнеры не знают, что отображается у нас в кабинетах и... Что означает, когда вот, например, красным. Красные у нас это закрытые, ребята, столы. А вот голубые у нас светятся, когда это значит под ним, э, э, там есть люди, э, стоит э, ваш партнер или стоит перелив. А вот где светятся э, э, фиолетовые, это э, э, стоит под кем вы стоите под каким партнером или спонсором вы стоите. Вы всегда можете в своем кабинете открыть, забить, например, в поисковик свой логин, нажать «Искать», и вам наша система выдаст полностью на каких столах вы находитесь. И а, вот здесь, например, показано на а, примере, это площадки World Money. Это первый стол, это второй, это третий, это четвертый, это пятый, это шестой. А, ну и начну я презентацию сегодня с площадки, конечно, World Money. Это площадка уникальная ребята я ее очень люблю я думаю что не только я люблю но это все любят и эта площадка приносит нам тоже очень хорошие доходы а когда у нас она была всего лишь одна здесь мы очень хорошо заработали ну и вход на эту площадку у нас можно начинать с 1000 рублей. Но я вам сейчас покажу очень край, краткий путь, где вы с малым количеством партнеров и все время во время одного круга вы будете сокращать количество партнеров и быстро выходить на доход. Ну и начнем с того, что вы активируете Регистрируйтесь, активируйте первый и второй стол, это всего лишь 3000 Это не такая огромная сумма а критическая, чтобы начать свой шикарный бизнес. А так, если, ребята, вы начинаете с первого стола, то вам нужно немножко больше людей. А вот первый и второй стол вы уже сокращаете количество партнеров. Ну и к вам приходит первый партнер, становится на это место и становится сюда на это место. Когда только нажимает партнер покупку первого стола, ваш второй партнер, у вас закрывается этот первый стол, и вы, ваш клон этот... Сами под себя становитесь сюда. А второй партнер. Видите, вы сразу сократили количество партнеров. Второй партнер нажимает на покупку второго стола. И у вас закрывается этот стол накопительный. Он у нас второй стол. И у вас открывается а третий стол. Это стол выплат. Приходит к вам сюда третий партнер. Вам 1000 рублей на баланс для вывода тысячи рублей, вот она она, как только ваши партнеры, первый партнер, он закрывает первый стол и приходит, становится к вам, переходит и становится к вам сюда на второй стол, Закрыл он и приходит, становится к вам, прошу прощения, на это место. Немножко сбилось. Вы закрыли своего клона на втором, на втором столе. И тоже приш... остановитесь сюда, на это место. Это ваш клон. За первого партнера вы получаете 3000 на баланс для вывода. Смотрите, с третьего партнера и с, с третьего стола. И у вас уже получается 4 тысячи на балансе для вывода. Как только вы закрыли своего, этот, своего клона... А... На втором столе накопительном ваш клон переходит сюда, и у вас 6 тысяч на баланс для вывода. И смотрите, ребята, у вас уже 10 тысяч на балансе для вывода. Вот пока сюда не стал вам второй, третий или четвертый партнер. Это не... не здесь не... Ну, как сказать вам, нет такого, что второй должен, третий. Кто из них будет самый активный, кто то придет и станет. Может стать и пятый, и шестой партнер, стать сюда на это место. Не имеет никакого значения, кто станет. А пока у вас есть на балансе 10 тысяч на вывод, срочно купите 5 тысяч, ставьте на баланс, а купите вот этот вот стол за 5 тысяч. И как только второй партнер здесь закрывает, свой второй стол и приходит становится сюда вам 1000 рублей идет на баланс для вывода и у вас закрывается этот стол, и вы сами под себя идете и становитесь сюда. Вы опять сократили количество партнеров. А у вас первый партнер закрыл а, третий стол и пришел стал сюда на это место. А ваш второй партнер закрыл а, третий э, стол и пришел стал сюда. И ребята, посмотрите, здесь с вашего клона и с первого партнера у вас закрылся четвертый, открылся пятый стол за 5000 А за второго партнера вы получили 5000 на баланс для вывода. Вот они и вернулись к вам, эти 5000 на баланс. Вы своего клона закрыли и пришли, стали сюда, на это место. А ваш первый партнер закрыл свой а, м, четвертый стол и пришел к вам, стал на это место. Это стол, накопительный Второй партнер тоже также а, м, пришел и а, м, стал на это место, закрыл свой четвертый стол и пришел к вам на это место. А, у вас закрылся накопительный и открылся шестой стол выплаты. Ну, а сюда здесь вы тоже своего клона закрыли. И пришли стали сюда на это место и получили ребята 10 тысяч на баланс для вывода и за 20 тысяч у вас активировалась очень крутая площадка golden ring ваш партнер первый пришел и закрыл свой 5 стол и принес вам на баланс 30 тысяч на вывод Второй партнер, или третий, или четвертый не имеет значения, опять приносит вам 30 тысяч на баланс для влета. Ну, Это очень шикарная площадка, которая дает очень хороший результат и очень хороший доход. Ну и теперь давайте разберем следующую площадочку. Следующая площадочка у нас это площадка, она на социальная. Здесь у нас есть... Обязательная проплата ежемесячная 200 рублей. Первые две недели проходят, у вас идет списание с вашего баланса 100 рублей, на, где по 10 рублей реферальное вознаграждение на 10 уровней вверх. А следующие две недели проходят, у вас 100 рублей списывается с вашего баланса на покупку клона. И ваш клон становится к вам же на первый стол. У нас первый стол стоит 100 рублей, а второй стол стоит 200 а третий 400, четвертый 800 и э, пятый стол стоит 1600. У нас здесь на этой площадке 4 рабочих стола, а пятый стол это выплаты. Я покажу вам, о, как быстро на этой площадке, э, ребята, заработать деньги. На... Ну, за один круг на этой площадке а, делаем мы и получаем 3 800 и плюс за 1000 рублей у вас активируется а, площадка World Money, первый стол. А, я покажу вам, как быстро здесь заработать. А, здесь всего 4 рабочих стола и вход на эти все 4 стола всего лишь полторы тысячи. Это тоже небольшая такая э, критическая сумма, чтобы э, выделить эти полторы тысячи и э, активировать все четыре стола. Приходит к вам первый партнер становится на первый стол, второй партнер становится, э, ой, это первый партнер, и, это э, первый и первый. Вас выставили вы броню и купили клона за 100 рублей. И ваш клон, ребята, закроет все четыре стола, и у вас откроется пятый стол выплаты. А мы же идем быстро к деньгам большим, а чтобы быстрее заработать деньги. Ну и теперь <клес> вы... Приглашаете второго партнера Выставили у вас столы Обновились полностью Вот как на этом слайде И вы опять занимаете выставляете бронь И к вам приходит Там где вы выставили бронь Приходит к вам второй партнер Приходит к вам второй партнер Становится на 4 стола Вы опять покупаете За 100 рублей клона И у вас он закрывает Эти все 4 стола и у вас 600 рублей на баланс для вывода. А за 1000 рублей активируется первый стол на площадке World Money. Вот, пожалуйста, это уже два всего лишь вы пригласили. А теперь посмотрите, третий партнер приходит к вам, становится на это место где вы выставили бронь. После каждого партнера, ребята, нужно выставлять бронь. У нас бизнес полностью управляемый. Куда вы выставите бронь, куда и станет. А, точно так и клон. А, когда покупаете, проверьте, брони стоят или не стоят. Выставите бронь. А, лишний раз лучше проверить, чем клон улетит куда-то, никуда, где станет. А, поэтому проверяйте брони. Выставили бронь и теперь а, выставили рядом и купили клона за 100 рублей и ваш клон закрыл все четыре стола и вы получаете выплату 1600 и у вас на балансе 2600 ребята вот теперь вот просто три партнера всего лишь в команде а у вас уже 2600 вы уже можете 600 рублей вставить на баланс для вывода а, за 2000 активировать а, нашу а, шикарную площадку Golden Ring Ну и что будет происходить с четвертым, когда к вам придет четвертый партнер я уже не буду очищать слайд, а так покажу вам. И вы опять выставили броню, купили за 100 рублей клона, и вы опять вам на баланс 1600. И вот посмотрите, за один круг вы всего лишь сделали и получили на баланс 2 вывода 3800, и за 1000 у вас активировалась шикарная площадка World Money. На этой площадке, ребята, у нас, я говорила уже, реферальные вознаграждения, которые идут по 10 рублей, списываются на 10 уровней вверх. Кто получает эти реферальные вознаграждения? Да получают ребята все те, которые работают Те, которые строят команду а Здесь, на этой площадке Работать очень хорошо командой Потому что если у вас будет В команде на этой площадке 1024 партнера То два партнера Ребята получат на, а, просто так и на баланс упадет 10 тысяч двести рублей. Если у вас будет 512 партнеров в вашей команде, то 4 человека получат по 5120 рублей, если у вас будет 526, то а, получат 8 партнеров по а, 2560, если у вас будет 128, то 16 партнеров получат по 1000. это называется у нас и так, и так, и так дальше, а, это называется у нас площадка, имеет пассивный доход, но для того, чтобы здесь был для вас пассивный доход, нужно очень хорошо потрудиться, чем больше вас будет а, в команде людей, тем больше вы будете получать на этой площадке. Ну, естественно, чтобы не было никаких задолженностей по этой площадке. У нас некоторые партнеры а, имеют задолженности. Ребята, а, не сидите. А... Приглашайте, погасите задолженность. Что такое погасить задолженность? Два партнера пригласил на полторы тысячи, все, ваша задолженность, или одного даже партнера пригласил, получил 1600. Пожалуйста, погасил задолженность. И что я хочу сказать, в некоторых матрицах говорят о том, что чем юбка сильнее расширяется, тем матрица становится неверхнее. У нас этого нет. Здесь у нас чем больше расширяется у нас юбка, тем больше у нас идут ребята заработки по этой площадке пассивный доход вот посмотрите, это же просто 122 тысячи 70 рублей 122 миллиона 70 70 300 рублей это же просто очень шикарный шикарный доход ну и теперь давайте перейдем. Я э, хочу вам рассказать за эту площадку. Будь дома. Будь дома. Эта площадка, ребята, вот сейчас э, ну, тоже есть э, люди, которые не хотят прийти на площадку Golden Link Mini, э, но нет такой возможности. Бывает такое, я не спорю. У всех э, разные возможности. Но вот здесь, вот, ребята, с этой площадки можно Начать. Я вам сейчас покажу, как быстро, очень быстро пригласить всего лишь несколько партнеров, заработать эти 2000 и плюс еще поставить на вывод можно. Э, активировать площадку Golden Ring Mini. У вас в кармане всего 500 рублей. Ну, это не беда. Вы э, регистрируетесь, активируете площадку Beckham за 500 рублей и сразу приглашаете первого партнера. Как вы видите, на этой площадке один рабочий стол, а этот стол выплат. Э, вы все время будете крутиться на этом столе. Пригласили первого партнера, у вас идет накопительный баланс 50 рублей. Второго партнера вы получаете э, вы получаете 500 рублей на баланс для вывода. Стойте, не ставьте на вывод. Купите вот сюда вот клоны, вы сократите количество партнеров. А у вас а с вашего клона, из первого партнера а будет накопительного активируется стол выплаты за 1000 рублей. Вот ваш партнер первый точно так а пригласил два партнера и купил клона. И приходит, становится к вам на это место. Вам 500 рублей на баланс для вывода. И плюс идет реинвест к вашему спонсору. Вы становитесь опять на, э, э, э, на первый стол. Ваши партнеры точно так будут возвращаться к вам на первый стол. Второй партнер а, пригласил два партнера и купил себе клона за а, 500 рублей и пришел, встал а, а, на это место и принес вам 1000 рублей на баланс для вывода. Вот у вас уже полторы тысячи стоит на балансе для вывода. Вы своего клона а, поставь, пригласили под своего клона два партнера и купили опять клон. И... Вы становитесь сами себя и приносите тысячу рублей на баланс для вывода. Вот посмотрите, у вас всего лишь а, ничего. Это второй подход. А всего лишь ничего вы уже заработали себе на площадке Golden Ring Mini. Пожалуйста, 500 рублей ставьте на вывод, а идите активируйте площадку Golden Ring Mini, где вы сами видите, что здесь идет у нас очень шикарные, хорошие заработки. Те, которые находятся в чате, все видят, как, вы, как мы работаем на этой площадке. Ну и давайте Теперь разберем эту нашу площадочку. Это наша площадочка до такой степени полюбившаяся, что, что аж все мы, ребята, отыщем от того, что бывают такие заработки. Многие даже не, не верят о том, что мы здесь так хорошо зарабатываем. Ну и а, здесь есть у нас удвоитель, можно заходить из удвоителя а, с двух тысяч, можно заходить сразу же становиться в матрицу а первый блок за 4 тысячи. Если вы сразу заходите на 4 тысячи, то вы сокращаете количество партнеров. А, сами должны понимать на второй блок у нас на второй блок у нас нет покупки второго блока. У нас только первый и второй. А, да и во всем у нас. На, на всех у нас, Наших семи площадках У нас первый стол покупается В обязательном порядке Остальные столы покупаются а, По желанию Ну и вы а, Активировали а, удвоитель за 2000 К вам приходит первый партнер К вам приходит второй партнер а, Вы переходите а, Первый блок Первый блок а, это 4000 Как вы видите это 7 мест а, и плечи всегда идут в семи местах а наверх, сами знаете. Сюда приходит ваш первый партнер, у вас 4000 идет реинвест а, в вас спонсору, по спонсора дружите со своим спонсором и все время будьте на связи, потому что спонсор это тот человек, для вас, для партнеров считается как бог, потому что он всегда вам поможет развивать свой бизнес. Как только приходит к вам второй партнер, вы сразу получаете 3700 на баланс для вывода. И если у вас активирована площадка «Клевер Мини», то ваш клон летит на эту площадку. Если у вас ее нет, то у вас пройдет автоматическая активация этой площадочки. Ну и значит у нас с третьего партнера и с четвертого партнера у нас идет автоматическая покупка второго э, блока это за 8000 идет покупка второго блока а, как вы знаете плечи идут вверх в 7 местах а сюда приходит ваш первый партнер и э, 8000 идет по э, броне спонсора реинвеста вот этого э, второго блока а сюда приходит второй партнер ваш вам 1000 рублей на баланс для вывода. А за 3000 у вас активируется а, площадка Клевер. А если она у вас активирована, то ваш клон летит на эту площадку. А значит, 4000 со второго партнера, 8000 с третьего и 8004 партнера. И у вас 20000 и идет активация нашей главной площадки Golden Ring. А здесь уже у нас, ребята, совершенно другие идут заработки. Это наше золотое кольцо, которое а, действительно, оно и правильно называется золотое. Золотое дно. А, у вас активировался автоматом первый блок за 20 тысяч. А, а сюда плечи идут вышестоящим вверх. А сюда приходит ваш, а, а, ваш клон или ваш партнер. У вас идет реинвест за 20 тысяч этого блока по броне спонсора. Ребят, второй партнер приходит вам 20 тысяч на баланс для вывод. Вот и начался наш, а, наш а, денежный дождь. А с третьего партнера из четвертого 40 тысяч идет на переход во второй блок. А во втором блоке, как я уже говорила, плечи идут вверх. А здесь первый партнер у вас идет по 40 за 40 тысяч реинвест второго блока по броне спонсора. Со второго партнера 20 тысяч, а с третьего партнера и с четвертого о, у вас происходит за 100 тысяч а, активация третьего блока. А вот здесь вот 20 тысяч идет со второго партнера на баланс для вывода. И здесь, ребята, здесь идут плечи вверх, но вы же не забывайте, что вы же тоже будете здесь, на этом месте. Вы будете тоже на этом месте, и к вам будут тоже идти эти плечи. Здесь, как только приходит ваш первый партнер, идет за 100 тысяч, реинвест этого третьего блока. А здесь уже, когда приходит второй партнер, здесь это там сразу 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч распределяется... 10 клонов идет в World Money, 1 клон, клон идет в World Money за 5000 на четвертый стол, и 50 клонов а, а, на первый стол за 100, по 100 рублей летят на площадку World а, Money. А, на площадку ПД. Летят они все клоны по всей структуре, ребята. По всей структуре. Вот Лена, а, у Лены стал партнер, у нашей Евсеенко а, сюда, на это место. Она получила 80 тысяч, и на, на, на 20 разлетелись эти клоны по всей структуре. Не знаю кто, почему-то не сбросили ни один партнер, кому прилетели эти клоны. А, я прошу прощения, я, у меня прилетели два клона на площадку КД. Я а, сделаю скрин и сброшу. А, я тоже такого, немножко... Простите меня, но... Э, э, э, исправлю свою ошибку. Как только приходит третий партнер, вам 100 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер 100 тысяч на баланс для вывода. Ребята, но ну вы же крутитесь на этих площадках постоянно. На этой площадке сюда у вас идут постоянные реинвесты. Постоянно идет приток этих партнеров новых. И вы постоянно переходите сюда, ваши летят клоны сюда на эту площадку Golden Ring. Это шикарно. И постоянно, постоянно вы будете получать и получать. Очень советую всем ребята активировать площадку Google Ring Начинайте зарабатывать большие деньги. Не сидите, не ждите, а развивайте свои соцсети развивайте свои YouTube-каналы, ведь столько роликов записываем, пожалуйста, вы можете зайти к Лену, ко мне, к Денису, можете у любого партнера, мы никогда не ставим никакие авторские права, всегда скачать ролик, залить себе на канал, можно залить себе даже в ВК на страничку, а без ее, если вы не хотите развивать свой YouTube-канал, но ну, можно это все сделать, Вступитесь ко мне, я вам всегда помогу. Ну и давайте разберем площадку «Клевер Это площадка, ребята, что хочу сказать. Она для тех, кто ну, немножко ленивый, а для тех, кто активный, они ее... Проходят, вот эти два, два лепестка, они проходят, господи, за, за, всего лишь за несколько недель. А, ну, а, а, здесь, как вы видите, всего лишь три уровня. Это первый уровень, как вы ставите, и первый уровень – три партнера, второй уровень – 9 партнеров, и третий уровень – это 27 партнеров. А, ну, что такое для матрицы всего лишь три уровня. Обычно матрицы бывают по 10, по 12 уровней. Вот там действительно а, работать нужно и трудиться очень долго. А здесь это, ну... ну ну, ну, пыль для, того, для тех, кто а, хорошо работает и не ленится. А, как только становится к вам первый партнер на первый уровень, вы получаете 50 рублей за уровень и 50 рублей реферальная. За второго партнера опять 50 и 50. За третьего партнера 25 и реферальная 25. А, за партнеров с, с партнеров третьего уровня отчисляется а, по 50 рублей с каждого партнера э, идет на, на покупку э, второго лепестка. Вы всего лишь один раз оплачиваете 300 рублей и потом сидите, приглашаете потихоньку. Э, куда Кто вас в шею гонит, э, потихоньку на 300 рублей можно пригласить тут кучу народа и быстро закрыть э, этот лепесточек. И ребята, Накапливается с 27 партнеров, умножьте на 50, и получается 1350 рублей. У вас открывается второй лепесток, из двух лепестков вы зарабатываете 18750. Ну и здесь, естественно, на втором лепестке у нас совершенно другие награждения. Здесь за партнера первого уровня идет 200 рублей, и 250 идет реферальная. За партнера третьего уровня идет 200 и 250 реферальная. За партнера третьего уровня 150 и 250 реферальное вознаграждение. И с каждого партнера, вот с третьего, с третьего уровня, отчисляется 50 рублей на реинвест вот этого а, второго лепестка. Реинвеста первого лепестка нет. А здесь закрылся у вас этот лепесток. Подставляйте брони а, под своих партнеров и помогайте, чтобы они следом переходили сюда, а, за вами на этот а, второй лепесток. Ну и третий у нас это а, клевер Здесь, естественно, маркетинг, они, что клевер мини, что эта площадка клевер, они а, асимметричны, но только отличаются входом и, естественно, заработком. Здесь на 10 раз вход дороже, 3000, но, естественно, доход намного больше. Здесь партнера первого уровня вы получаете 500 рублей, и, и за реферальные 500 за партнеров второго уровня получаете 500 и 500 реферальные за партнеров третьего уровня вы получаете 250 и 250 реферальные с партнеров каждого третьего уровня отчисляется 500 рублей на покупку второго лепестка. Это 13 500 рублей. Ну а здесь уже за партнера первого уровня 2000 и реферальная 2500 прошу прощения, за партнера второго уровня получаете 2000, и за э, реферальное 2500. За партнера третьего уровня вы получаете 1500 и 2500 реферальное. Вот ребята, вот здесь я прямо ж, э, честное слово, ну я нигде не видела, но пошла я огонь воды и медные трубы в интернете. Но таких реферальных вознаграждений э, из-за уровней э, получать 2000, 2, э, 2500 реферальное вознаграждение, но ну, это просто Жирно очень, <свят> очень, поэтому я, кто, кому нравится эта площадочка, да, пожалуйста, активируйте и приглашайте здесь зарабатывать шикарные деньги. Вот представьте, одного партнера пригласили, на первый уровень он стал, а вы ну, получили 4500. Со второго уровня получили опять тысячи за каждого партнера. А с третьего уровня получили 3-4 да. тысячи. Ну, это просто шикарно. Ну, вот такой вот наш денежный, ребята, фон. Что хочу я сказать напоследок. Ребята, есть такая стратегия, я уже не знаю, говорила вам или нет, молчание или нет ребята но она нигде не работает вы должны не, не должны пропадать на неделю. А, нужно писать посты раз в и, и, и, ежедневно, по несколько постов, 2-3 поста в, в день обязательно. Нельзя писать посты раз в месяц. Вы поймите, это ваши партнеры и ваша целевая аудитория, ваши друзья, а, которые бы хотели к вам присоединиться, но они видят вашу работу, они наблюдают за вами. А если вы пропадаете и, и... Не, не будут вас видеть не ваши партнеры не и, и, и будут видеть работу а, целевая аудитория те которые наблюдатели не будут видеть что вы делаете посты выкладываете ролики а, то а, и пропадаете с, с экрана их телефонов а, то вы просто теряете свою целевую аудиторию а поймите что есть такая категория людей которые не так просто заходят сразу, знаете, на, на чувствах, на... Вот, дали ссылку, ага, мне понравилось, я захожу. А Некоторые э, есть категория, которые они сидят, думают, они могут думать недель, они могут и неделю, они могут и две недели, а некоторые думают и по несколько месяцев, а потом уже проходит месяц, они наблюдают месяц, результат твоей работы наблюдают, а потом только уже просят ваш, э, вашу ссылку. У меня Сколько было таких случаев, и а, все пишут. Я наблюдаю за вами уже три а, месяца. А, Ольга, я вижу, что очень хороший фонд. Зайки мне, пожалуйста, вашу ссылку. Я хочу присоединиться к вам команды а, Это не один раз это было. Поэтому, ребята... Я вас очень прошу, делайте обязательно, пишите посты, делайте э, реинвесты, э, вернее поделиться, отделитесь, э, делайте рекламу обязательно. В... Группах, которые я вам давала, бесплатные группы, где можно утром, в обед и вечером, по... всего лишь 5 бросили, 5 своих постов бросили в эти группы, утром, в обед и вечером. И, пожалуйста, будут у вас присоединяться новые партнеры, будут вам писать. Это, Это же не так просто бизнес строится. И хочу еще сказать, не бегайте никогда ни за каким человеком. Ни за трамваем, ни за человеком всегда придет следующий. Ребята, это уже 100%. Ну, если ты бегаешь за человеком, это бесполезно. Если он сказал тебе, нет, я не хочу, он найдет тысячу причин, никогда никого не уговаривайте. Все, на это место придет следующий. Как, как говорила всегда моя бабушка, если вас послали в одном месте, то в другом очень заждались. Поэтому, ребята, я благодарю вас, что вы пришли на вебинар. Вот. И э, хочу, конечно, вам пожелать хорошего, приятного вечера и сказать вам напоследок. Мало начать жизнь, ребята, с понедельника, важно не закончить ее в среду. С вами была Ольга Арзуманян. Всех всего вам хорошего. Жду вас на следующий вебинар.